Mm. И всем собственно шалом С вами Ренат Грубляк Вы на канале как заработать в интернете Так вот, как же заработать на видео Нашел я один очередной способ Причем довольно давно а, Наверное часто, когда вы бродили по ютубу У вас в рекомендациях были видосы такого типа Все серии подряд Симпсонов Или что-то в этом духе Или все треки Оксимирона Ну вот последняя точно всем попадалась Учитывая то, что недавно был батл Гнойного и Oxymoron, И сейчас вообще эта тема очень хайповая Короче Давайте напишем все серии подряд. Просто. Так, как же, сука, заебали эти конченые тормоза и лаги это пиздец. Но есть одна хорошая новость, чуваки, для вас, ну и для меня тоже. Я купил новый ПК, там Видюха 1080 Intel Core i7. Правда, еще не установил. Э, не в Padme. Ну и там еще кабель один дополнительный нужен, чтобы подключить экрану. В общем, ну, давай кабель. Вы можете заметить, что видосы по запросу всей серии подряд э, Я не написал какой мультик В общем, видите Набирает дохера хера просмотров 7 месяцев назад почти 13 миллионов один месяц назад 21 миллион 8 месяцев назад 7 с лишним Миллионов. Да, вы скажете, это официальные каналы, но есть также чуваки, которые просто фанаты этих мультфильмов и для себя перезаливают на YouTube. И того даже не подозреваю, что такие ролики могут набирать дохера просмотров и на них также можно заработать. Видим канал Супер Супербадди, я потом его во вкладке открою, потому что у меня компьютер лагает, если я сейчас открою, то будет ну, пиздец. В общем, 2 миллиона 81 тысячи опять же, просмотров, охеренно можно заработать, сразу показываю способы. Как можно монетизировать такие ролики то есть что а, делать эти чуваки просто скачивают серии нескольких мультфильмов например маша и медведь какой то там сезон я не призываю вас ни к чему я просто рассказываю все в целях информации дабы информировать вас вот. а, и закидывают все в редактор соединяет все эти серии там можете найти на ютубе кучу уроков там по всяким видеоредакторам и так далее и заливают на ютуб называют все серии там маша и медведь лунтик Буба, я вообще хз, что за мультик В общем И набирается просмотр Там, естественно, теги указывают и так далее Об этом вы тоже можете найти все Обо всем на YouTube. Первый способ монетизировать Такие ролики, это партнерка Думаю, не нужно объяснять Вы подключаете партнерку, кликаете по рекламе И да, вы получаете деньги за клики Именно по рекламе, а не за лайки Не за подписки, не за просмотры А за клики по рекламе, вот Потом ревсылки вы можете сделать следующим образом. Написать в описании, тут можно заработать 5000 рублей за один день, и указать ссылку на какой-то сайт для заработка в интернете. Вот. И вы бы кликнули, конечно, бы кликнули, даже я бы кликнул. Потом рекламу своих проектов, тут ничего объяснять не нужно. Имейте канал на YouTube, рекламируйте перед началом видео или в конце или в середине, я не знаю где захотите. Или даже несколько реклам. Учитывая то, что тут ролики имеют по часу, можно каждые 10 минут ставить рекламу и по-любому подпишется. Потом, э, группу ВК. Можно где-то, знаете, баннер на видосе повесить. Об этом вы тоже можете узнать на Ютубе. Как повесить картинку поверх другого видео. Я уже, кстати, недавно научился. Хотя должен был знать давно. В общем, оплачиваемая реклама перед видео. Понятно, если вы уже Кучу раз перезаливали подобного рода видео. Э, у вас уже есть какие-то результаты, то вы можете э, спрашивать у рекламодателей, хотят ли они у вас купить рекламу. Или просто так знаете агрессивно, хочу продать вам рекламу, что-то в этом духе. Они соглашаются или нет. По большей части будут соглашаться, 21 миллион просмотров, вы чешуете. И будут покупать. Кто может покупать, да кто угодно. Там в основном инвестиционные проекты, кстати, будут брать рекламу, что круто очень. Там они нормально платят. И вы спросите о примерах таких видео. И самое интересное в том, что когда я искал видео примерного типа, не особо-то много я их и нашел. Не потому что эта тема не популярная. Отнюдь не поэтому. 2 миллиона 100 тысяч просмотров практически. Вы чё? Потому что нету конкуренции. То есть... Есть спрос, а предложений нету, и это обалденно. Ну, практически нету. Видос 2 миллиона 100 тысяч. Вы прикиньте, сколько можно сюда ссылок напихать рекламу. Короче, заработать можно минимум 20 Если вы с мозгами, это минимум 20 -ку. Потом, стар против... Я понятия не имею, что это значит, что это за мульт. Возможно, кто-то смотрел, но 570 тысяч просмотров практически. Обалденно. Потом, все песни Ивангая идут. Самое интересное в том, что у него практически, у Ивангая, все видосы Creative Commons, это значит то, что он позволяет их перезаливать и зарабатывает на них, что круто. Почти 2 миллиона. Потом, все интро Мармака. Почти 900 тысяч. И это круто? Ребят, можно зарабатывать. Ни к чему вас не призываю. Читайте правила Ютуба, не нарушайте их. Но если где-то есть Creative Commons, и можно вот такое сделать, то, в принципе, почему бы и нет? Вот Я рассказал, как зарабатывать другие Опять же, ни к чему не призываю С вами был Ренат Грубляк Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк Кликнуть на колокольчик Тут или где-то там Так как мы с командой стараемся для вас В общем Что я хочу сказать, чуваки Олимп Трейд. а вот они тут, да Можно заработать на ставках Всем пока То есть ставите на понижение курса или повышение Ты топ еблан Ну бля, хоть где-то это топ going down for